Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Притула и я уже 12 лет работаю в HR. На конференции People Management 5 я расскажу о том, как увольнять в работе каждого руководителя рано или поздно приходит время, когда нужно уволить сотрудника, который перестал быть эффективен. Руководители не знают, как это сделать, когда пришло время увольнять, как это сделать этично. Я поделюсь с вами инструментами, которые вам в этом помогут. Nineboxes, Radical Candor, Performance Improvement Plan, Performance Ratings и другие. Эти инструменты позволят вам это сделать качественно, правильно и не допустить ситуации, когда на рынке о вас пойдет плохая слава. До встречи 19 октября!